Уважаемые коллеги, для начала я процитирую глубоко уважаемого Вячеслава Александровича. У нас сейчас, к сожалению, нет представления о нашей перспективе на 2-3 шага вперед, а тем более на десятилетие. Вот в этой связи, а также лицезрея многочисленные работы, в том числе и диссертационные по нашей науке, из которых исчезли прогностические. Ориентированные на перспективу разработки, я хотел бы построить свое выступление. Это первая часть. И вторая часть, вторая сверхзадача выступления это геополитика, геокультурные вещи, связанные с меняющейся этно-демографической ситуацией в Евразии на постсоветском пространстве. Мы знаем прекрасно, что наши предшественники. 70-е, 80-е годы, понимали значимость решения прогностических задач. Но как характерный и яркий пример, это работа нашего выдающегося теоретика Юляна Глебовича Саушкина, Черная книга, так называемая, 73-й год издания, в которой несколько страниц наш глубоко уважаемый учитель уделил проблеме прогнозирования социально-экономической географии, в том числе писал, что экономика географический прогноз должен предварять будущие территориальные сдвиги. Скажу иначе, территориальные сдвиги, наблюдаемые, концептуализируемые, предполагаемые, мотивируют и инициируют общественно-географический прогноз. Здесь есть двустороннее влияние. Евразия и прогноз в Евразии. В чем его суть, сложность, методологическая сложность? Представление о Евразии, возникшее в 20-е годы прошлого столетия, они, конечно же, модифицируются, обновляются. С рубежа 2015-2016 года на повестке вопрос формирования так называемой «Большой Евразии» вот я еще обращу внимание коллег, прекрасную книгу «Сборник» издал Вячеслав Александрович Шупер, посвященную формированию «Большой Евразии» – это выпуск 148 вопросов географии наши ведущие специалисты по этой тематике опубликовали там статьи посмотрите коллеги это выложено по моему в интернете можно с этим познакомиться вот это некий такой срез интеллектуальный представлений российских географов политологов отчасти экономистов о том что сейчас происходит вот такое формирование Большой Евразии, как представляется, это проявление вот такого общественно-планетарного сдвига, географического сдвига, глобального масштаба. И одновременно попытка осмыслить эти изменения. И вот это осмысление евразийских изменений, метаморфоз, актуальнейшая задача нашей науки. Скажу о нескольких тенденциях, которые наблюдаются сейчас на постсоветском и в целом евразийском пространстве. Первое. Это переход от освоения России Евразии к освоению Евразии России. Здесь можно долго говорить, много, о сущности этой тенденции. Она очень-очень глубока и серьезна. Началась она даже не в постсоветский период, а раньше – в 60-е и 70-е годы, в постсоветский период, после распада Советского Союза, она очень и очень актуализировалась. Многое, что происходит сейчас, оно связано именно с этой тенденцией. Вторая тенденция – переход от традиционного, 300 лет и более доминирующего центризма гипертрофированной вестернизированности, нашего сознания, нашего пространства, о котором сегодня уже говорилось, к развороту России на восток, к выстраиванию многовекторной, вот Вячеслав Александрович об этом говорил, и Владимир Александрович Ковосов говорил в своем выступлении, многовекторной геостратегии России. Еще одна тенденция. Переход от модели Евразия-Россия, Евразия -Россия, равно Евразия Россия, о которой писал наши предшественники, так называемые евразийцы, к многополюсной структуре Евразии, в которой Россия лишь значимая составная часть. Еще одна тенденция евразийская, тоже присущая России. Раньше Россию всегда воспринимали как океан суши, континент, континентальную страну. Это традиционно и для нашей науки. Вот растет мореориентированность так называемой России таласа атрактивность море-ориентированность вот эти термины, они очень четко отражают наметившийся тренд. Это тоже самостоятельная тема, мы этим активно занимаемся. Я не буду вот сейчас в этой аудитории затрагивать методологические сложности и нюансы, касающиеся прогнозирования в Евразии. Потому что Евразия – это в первую очередь геоконцепт, и прогноз геоконцепта он имеет свои сложности, свои нюансы. Вот я хотел бы сосредоточиться на одном аспекте этого прогноза. Прогноза, который достаточно четко считывается демографическими трендами. Это прогноз перспектив русско-тюркского взаимодействия. Многие наши коллеги... вот. Их портреты здесь – и Петр Савицкий, и Николай Трубецкой, и Лев Николаевич Гумилев. Вы видели наверняка памятник Льву Николаевичу вот здесь, совсем недалеко, на центральном месте, да, в этом городе. И мой учитель Сергей Борисович Лавров, они уделяли этой тематике повышенное внимание. Что хотелось бы сказать. Евразия – это прежде всего пространственная проекция русско-тюркского взаимодействия. И Большая Евразия, о которой мы тоже говорим, в своей сердцевинной части, то есть на постсоветском пространстве, это исторически сложившиеся и существующие, трансформировавшиеся в постсоветский период форматы взаимодействия русского и тюркского миров, оказавшегося в хитросплетении глобальных и региональных трендов. Вот немножко о статистике и подтверждении этих вещей. Смотрите, вот перепись 1897 года, Российская империя. 11% всего населения относится к тюркоязычным этносам. Вот я хочу, чтобы вы зафиксировали внимание на этой цифре, 11%. Далее происходит изменения, и если сейчас посчитать на территории бывшего Советского Союза, Сколько тюркоязычных этносов представителей проживает? 24-25%. Видите тренд меняющийся? Это произошло за 115-120 лет. Что происходит дальше и что мы можем достаточно четко прогнозировать? Население России сокращается, все это отлично знают. Вот на этой диаграмме показана доля населения России в мире, в Евразии, в Евразии точнее, в Евразии. ближайшие 50-60 лет в силу демографических причин, прежде всего, население России также обречено сокращаться, то есть в сознании, с точки зрения географического мышления, ментальности, Россия – вот такая сжимающаяся, демографически сжимающаяся страна, ареал устойчивой депопуляции. На этой фоне видите таблицу – как меняется население тюркоязычных государств, некоторых, некоторых, включая Турецкую республику, по отношению к России. Население России это 100%, и мы видим, что опережающая динамика, особенно характерна для Турецкой республики, которая догоняет по численности российское население, догоняет и вот для Узбекистана, вы видите, как резко будет расти, согласно прогнозу ООН, численность населения Узбекистана, превращая Узбекистан, по сути, в сердцевинную державу Центральной Азии. Это неизбежно. Государства тюркоязычные, они, как правило, и об этом сегодня справедливо говорилось, они исповедуют многовекторную геополитическую и геоэкономическую стратегию. То есть, предпочитают развивать связи и с Востоком, и с Западом, с нами, с европейцами, с НАТО. Очень интересные данные на данной таблице, характеризующие удельный вес тюркских постсоветских государств во внешней торговле России. Обратите внимание, что с одной стороны этот удельный вес невелик, он не меняется практически последние годы, можно сказать, что если с 2015 -го года действует Евразийский экономический союз, то фактор его, ну как бы не очень существенен, этого образования. С другой стороны, эту статистику можно интерпретировать и иначе. Вот на эти пять постсоветских тюркских государств приходится менее 1% мирового ВАО продукта и в то же время 4% внешней торговли России. Доля России значительно выше экономического вклада этих территорий. У нас по-прежнему партнерские связи и привилегированные экономические связи с этими государствами, несмотря на переориентацию всего и вся Китаю. Это Владимир Александрович Колосов говорил, действительно, безальтернативный процесс в ближайшие годы. И очень важно с точки зрения прогноза, геоэкономического прогноза, что буквально через 7-8 лет, если темпы будут продолжаться экономического развития таким образом, то душевой вау и продукт в Китае сравняется с российским, с российским, со всеми негативными трендами, с переориентацией рынков труда, интересов и так далее. Мы обречены будем учить иероглифы и будем гордиться тем, что умеем есть палочками. Вот это, к сожалению, неизбежный тренд. Ситуация, демографическая, это демографическая ситуация в Евразии меняется. Помните цифра стартовая 11% тюркского населения в Российской империи? Я проводил расчет, когда эта цифра достигнет своего максимума. Этого максимума цифра достигнет в 2070-80-х годах и примерно стабилизируется на уровне 40-45%. С 11 до 40-45%. Если Россия не хочет постепенно становиться маргинальной страной не только в Европе, но и в Евразии, мы с вами обречены на активнейшее взаимодействие с тюркоязычными государствами, на разворот, кардинальный разворот не только к Китаю, но и к тюркскому миру, который является нашим соседом и нашим многолетним партнером, по развитию российского государства. Вот это базовый тезис, который я хотел бы сегодня здесь, в этой аудитории, высказать. Спасибо за внимание.